Здравствуйте! С вами Мое дело бюро. Оформление очередного оплачиваемого отпуска для кадровых специалистов достаточно рутинная процедура, особенно при современной автоматизации процессов, когда кадровая программа сама генерирует приказ отпускной, остается только добавить туда начальную дату отпуска и количество календарных дней отпуска в соответствии с графиком или... Заявлением работник. Однако вопросы все равно остаются, и связаны они чаще всего с нестандартными ситуациями, такими как попадание в период отпуска праздничных дней, болезни работников в период отпуска, возникшей необходимости направить работника в командировку или заявлением об увольнении, поданном в период отпуска, о том, как поступать в том или ином случае когда отпуск идет не по плану или не по стандартной схеме, поговорим сейчас более подробно. Вопрос о том, как посчитать количество дней отпуска, если в его состав попадают праздничные или перенесенные выходные дни, вот уже который год держит первенство по популярности среди всех вопросов по отпускам, которые нам поступают. Мы это разъясняли уже, и раньше. Ну, давайте повторим. Итак, в Трудовом кодексе есть две статьи – 112 и 120, на основании которых мы и решаем вопрос о общем количестве дней отпуска, если в него попадают праздничные дни. И перенесенные в связи с праздничными днями выходные. В статье 112 перечислены все праздничные дни, установленные на федеральном уровне. Нужно сказать, что региональные праздники, установленные субъектами федерации, к ним относятся все те же самые общие правила. То есть эти праздники исключаются из количества календарных дней очередного оплачиваемого отпуска. Праздничные дни в состав отпуска не включаются и отпускные за них не начисляются. То есть, когда мы считаем общую продолжительность отпуска по графику или по заявлению, мы исключаем из этого расчета праздничные дни, перечисленные в статье 112. Там перечислены все праздники. И так мы делаем каждый год, потому что редакция статьи 112 не меняется. Пока она не менялась, новых праздников не добавлялось. Прежние тоже все остались на месте, поэтому мы тут руководствуемся статьей 112. А вот переменной информации каждый год является как раз перенесение совпавших с праздниками выходных дней на другие дни. Мы знаем, что такое перенесение может происходить как в силу прямого действия закона, если праздник совпадает с выходным, он переносится на ближайший следующий, точнее не праздник, а выходной, совпавший с праздником, переносится на ближайший следующий рабочий день, так и может издаваться специальное постановление правительства в случае, когда нужно перенести выходные, совпавшие с праздниками, на другие месяцы года. Вот такое, например, было у нас в мае, когда на 3 и 10 мая этого года переносились выходные с января с, из совпавших с новогодними каникулами. Вот что касается ближайшего праздничного дня в июне, это 12 июня, и это у нас выходной, воскресенье. Соответственно, будет перенос на 13 на понедельник, и нас ожидают три выходных дня 11, -е, 12 -е и 13. -е. Здесь на календаре у меня не отмечено 13 как праздник. Это не праздник, это перенесенный выходной. И в июне, если отпуск работника попадает на эти дни, мы исключаем из расчета 12 июня, воскресенье. А 13 июня, перенесенный выходной, мы в состав отпуска считаем как обычно. То есть, несмотря на то, что на него был перенесен выходной с 12-го числа. Поэтому здесь достаточно все просто и руководствоваться надо именно прямым действием нормы Трудового кодекса. Если работник в отпуске заболел, то отпуск либо продлевается, либо переносится на другой срок. Это две такие процедуры. У них есть отличия, поэтому работник и работодатель должны договориться, что будет использоваться в случае временной нетрудоспособности работника в отпуске, продления его или перенесения. Такое правило предусмотрено статьей 124 Трудового кодекса и обусловлено оно тем, что два оплачиваемых периода отпуска и нетрудоспособность не могут совпадать по времени. Поэтому отпуск продлевается или переносится на другой срок. Работник, если он заболел и находится в это время в отпуске, может сообщить о своем больничном работодателю любым удобным способом, например, к телефону или по электронной почте. И сразу же он может сообщить номер электронного больничного листа, которые оформляются с 1 января 2022 года только в электронном виде. Соответственно, порядок оформления, продления и перенесения отпуска будет отличаться. Если при продлении отпуска работник просто остается в отпуске дольше, на те дни, которые совпали с периодом, его болезни, то при перенесении он выходит из отпуска в установленный срок и будет брать оставшуюся часть отпуска, которая совпала с нетрудоспособностью в другое время, согласованное с работодателем. Допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Ну, конечно, перенесение отпуска на следующий рабочий год, это, наверное, такой крайний случай. Лучше все-таки как можно быстрее предоставить ему оставшуюся часть, чтобы не допускать накопления неиспользованных отпусков на долгий период. Если же работник заболевает еще до отпуска, то здесь, соответственно, проще всего отпуск просто отменить. И сразу весь его перенести на другой срок. Для этого нужно будет внести изменения в график отпусков, если отпуск был запланирован в графике, а не предоставлялся по заявлению. В графике отпусков в стандартной его форме есть для этого специальные две графы. Запланированная дата отпуска и фактическая дата отпуска. Поэтому в данном случае перенесение отпуска можно провести Просто по этим двум графам, не издавая новую редакцию графика отпусков. Еще один вопрос из разряда наиболее популярных. Можно ли уволить работника в период его нахождения в отпуске? Ответ на него зависит от того, по какому основанию работник увольняется. Уволить работника в отпуске можно по основаниям, не связанным с инициативой работодателя. Это по собственному желанию, по соглашению сторон, по истечении срока срочного трудового договора и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, например, призыв в армию. Однако не допускается увольнение Работника в отпуске по основаниям, которые связаны с инициативой работодателя. Исключение составляет ликвидация организации или прекращение деятельности ИП. Ну, это какие основания сокращения штата, например, а также основания по статье, что называется. Это запрогул, несоответствие занимаемой должности, появление на работе в состоянии опьянения, утрата доверия и прочие, прочее, все по инициативе работодателя, а также в связи с неудовлетворительным результатом испытаний. Поэтому здесь тоже все достаточно логично, если работник хочет уволиться по-собственному, то запрет нужно помнить, что запрет на увольнение действует только для увольнения по инициативе работодателя. И ничто не мешает работнику в отпуске, находящемуся на отдыхе, подать в этот период заявление о, об увольнении по собственному желанию или заключить сторонам дополнительное соглашение, то есть соглашение о расторжении трудового договора. И это, кстати, касается любых видов отпусков, не только основного, ежегодного оплачиваемого, дополнительного оплачиваемого. Это может быть и вот без сохранения зарплаты, отпуск по уходу за ребенком. То есть это правило касается любых видов отпусков. Если возникла необходимость направить работника, находящегося в отпуске, в командировку, ну, например, там, на обучение, какая-то конференция неожиданная запланирована или какое-то срочное производственное задание, которое может сделать только этот работник, а он находится в отпуске, то направление в командировку находящегося в отпуске работника возможно только через отзыв из отпуска. Опять же, это потому что отпуск и командировка – это два оплачиваемых периода, которые по времени не могут совпадать. Кроме того, командировка предполагает выполнение трудовых обязанностей, то есть работу, а в период отпуска работник находится на отдыхе и не должен выполнять трудовые обязанности. Поэтому оформляется отзыв работника из отпуска с его, конечно, согласием. После этого работник может после того, как он съездил в командировку, он может взять оставшуюся часть отпуска сразу после командировки или он может ее перенести на другое время. Неиспользованная часть отпуска должна быть ему предоставлена по его выбору либо в течение текущего рабочего года или она присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. Это у нас урегулировано статьей 125 Трудового кодекса, а 166-168 это командировка. Нужно помнить, что некоторые категории работников нельзя отзывать из отпуска, ни при каких обстоятельствах и в том числе для направления в командировке. Это несовершеннолетние до 18 лет, беременные и работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда. Необходимо также учитывать, что работник может отказаться выйти из ежегодного отпуска раньше положенного срока и может отказаться ехать в командировку в отпуске. Его отказ, независимо от причины, в этом случае нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины, то есть он не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за такой отказ. Часто возникают вопросы, связанные с, направлением, связанные с отпуском руководителя организации. Эти вопросы обусловлены тем, что руководитель организации, у него особый статус, и он многие вопросы решает самостоятельно, в том числе и вопросы своего отпуска. В разных организациях это по-разному. Там могут быть нюансы, поэтому вот такие вопросы возникают. Вопрос о предоставлении отпуска руководителю организации в соответствии с уставом может относиться к компетенции либо уполномоченного органа совета директоров, например, или общего собрания, либо он может относиться к компетенции самого руководителя организации. Ну на практике нецелесообразно относить этот вопрос к компетенции уполномоченного органа, потому что, вот как вы видите, я вам тут привела две процедуры. Одна попроще, да, где отпуск в компетенции руководителя, другая чуть посложнее. Если уполномоченный орган решает этот вопрос о предоставлении отпуска, то там придется собирать общие собрания, составлять протокол, все это оформлять, эту процедуру, это связано с организационными трудностями. Поэтому ну, такой банальный вопрос, как отпуск очередно оплачиваемый, может быть отнесен к компетенции самого руководителя. И нужно сказать, что вот порядок, когда нужно... Вернее, нужно сказать, что этот порядок применяется, вот когда в компетенции руководителя, что он сам решает вопрос об отпуске своем, применяется и тогда, когда в уставе совсем ничего не сказано о порядке отпуска, предоставлении отпуска руководителю. Уставом этот вопрос вообще не регулируется. Ежегодный отпуск руководителя, как и отпуск любого другого работника, включается в график отпусков. Руководителя организации, так же как и всех, в общем порядке, нужно под подпись предупреждать о предстоящем ежегодном отпуске не менее чем за две недели. Сделать это может, например, руководитель кадровой службы или кадровый работник в любой письменной форме. Этот порядок не применяется в отношении единственного учредителя. Потому что единственный учредитель, особенно если он единственный же и работник в организации, ему некому писать заявление. Сам себе он, конечно, его не пишет. И предупреждать себя о предстоящем отпуске тоже ему нецелесообразно. Он просто издает решение единственного участника или решение единственного акционера о предоставлении отпуска, точнее о своем уходе в отпуск. И на основании его решения издается кадровый приказ. Или он сам его издает о предоставлении отпуска, чтобы выплатить отпускные. Ну, Конечно, мы говорим о случае, когда с руководителем, единственным учредителем заключен трудовой договор. Если трудовой договор не заключен, что считается приемлемым, то, конечно, отпуск такому руководителю не предоставляется. Совместителям, как внутренним, так и внешним, отпуск нужно предоставлять одновременно по всем местам работы. То есть отпуск по дополнительному месту работы по совместительству предоставляется вместе с отпуском по основной работе. Если по совместительству работник не отработал 6 месяцев и не приобрел еще право на отпуск, то отпуск предоставляется ему авансом. И если на работе по совместительству продолжительность отпуска меньше, чем по основной работе, то по заявлению работника работодатель предоставляет ему отпуск без сохранения зарплаты соответствующей продолжительности. Это положение подразумевает, что работник должен извещать своего работодателя по совместительству или нескольких работодателей, поскольку мест по совместительству может быть несколько, о том, когда ему запланирован или когда ему предоставлен отпуск по основной работе. Тем не менее, в Трудовом кодексе такой обязанности совместителя не установлен, то есть у совместителя нет обязанности извещать своего работодателя по совместительству о планировании отпусков по основной работе. Этот вопрос может быть решен либо на локальном уровне, закрепить в каком-нибудь локальном акте порядок, в котором совместитель извещает работодателей по совместительству об отпуске по основной работе, либо это решается между работником и работодателем непосредственно. И совместитель приносит в подтверждение документы, которые свидетельствуют об отпуске по основной работе, например, выписку из графика отпусков, справку или копию приказа. Поскольку в первой части статьи 286 трудового кодекса используется формулировка ⁇ предоставляются отпуска вместе а ⁇ они могут предоставляться ⁇ то это правило и от решения работодателя, от желания работодателя, точнее, здесь ничего не зависит. Отпуска должны предоставляться по всем местам работы одновременно. Если они одновременно не предоставляются, то получается ситуация, когда по одному, по одному месту работы работник в отпуске, а по другому он отсутствует по какой-то причине. И тогда нужно будет эту причину уважительную ему как-то придумать и оформить. Например, в этом случае часто предоставляется отпуск без сохранения зарплаты. Что касается остатков отпусков с прошлых периодов, очень часто спрашивают о том, как эти остатки учитывать, сгорают ли они через какое-то время? Можно ли компенсировать деньгами? Какие-либо остатки отпусков, не отгуленные работниками. Ну, значит, что нужно сказать? отпуска в данном случае все эти остатки не сгорают, они накапливаются и переходят на следующий рабочий период. Иногда у работника накапливается так много дней отпуска, что очень затруднительно их все предоставить полностью, поскольку период отдыха будет очень длительным. И тем не менее эти, эти дни должны быть учитываться, они должны быть использованы, либо они должны быть компенсированы при увольнении. В отдельных случаях есть возможность компенсировать часть отпуска и в период работы до увольнения. Однако, далеко не во всех случаях. Чтобы не допускать долгов по отпускам, их нужно предоставлять своевременно и нужно их хорошо планировать. Для этого следует при составлении графика учитывать пожелания работников и Нужно учитывать, что некоторым категориям работников нельзя переносить ежегодный отпуск на следующий рабочий год. Ни в каких случаях это нельзя делать в отношении несовершеннолетних до 18 лет, работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, и тех, кому уже отпуск переносился, то есть которые не ходили в отпуск более двух лет подряд. А остальным работникам можно переносить отпуск, но только с их согласия на следующий рабочий год. Это установлено статьей 124 Трудового кодекса. Компенсировать в денежной форме можно только ту часть отпуска, которая превышает стандартные 28 календарных дней или любое количество дней из этой части. Поэтому, если у работника нет удлиненного или дополнительного отпуска, которое превышало бы 28 дней, денежная компенсация отпуска возможна только при увольнении, а не в процессе работы. Вот Нас часто спрашивают, если у работника накопилось 56 дней отпуска, он 2 года, например, не ходил в отпуск, можно ли их как-то компенсировать деньгами, или их часть компенсировать? Но в этом случае ответ нет, потому что очевидно, что за два года там был стандартный вот 28 дней плюс 28 дней. Никакого удлиненного, никакого дополнительного не было. И денежная компенсация в данном случае невозможна. Она возможна только при увольнении. И предоставлять эти отпуска нужно в натуральной форме. Что касается учета отпусков с прошлых периодов, то его можно ввести как в графике отпусков, например, по графе примечания, там указывать, что с такого-то года столько-то дней осталось. Либо их можно учитывать в специальной форме, например, завести специальную тетрадь журнала, где учитывать все эти остатки, которые либо должны быть предоставлены, либо компенсированы при увольнении. В заключение хотелось бы отметить еще одну процедуру. Это отпуск с последующим увольнением. Этот случай нечастый. В практике встречается не так уж часто. Но, однако, вопросы тоже возникают. Чаще, конечно, бывает, что работник, находясь уже в отпуске, решает подать заявление об увольнении по собственному желанию. Или договариваться с работодателем об увольнении по соглашению сторон, уже находясь в отпуске. И тогда это стандартная процедура, о чем мы говорили выше. Отпуск с последующим увольнением отличается тем, что работник решает заранее уже, что он пойдет в отпуск. После этого больше не будет работать у этого работодателя. То есть в своем заявлении он пишет, прошу предоставить мне отпуск с последующим увольнением. В этом случае оформляются сразу две процедуры. Как правило, одновременно это отпуск и увольнение. Приказ об увольнении обычно издается в последний день работы перед отпуском, но он может быть издан и раньше, потому что в Трудовом кодексе не сказано точно, в какой день его нужно издавать. Отпуск же оформляется в общем порядке. За три дня до начала отпуска должны быть выплачены отпускные, Поэтому тут нужно вот это тоже учитывать. В этом случае отозвать заявление об увольнении работник может только до дня начала отпуска, если на его место уже не приглашен в порядке перевода другой работник. После этого он отозвать заявление, находясь в отпуске до увольнения, он уже не может. Что касается отчета СЗВТД, Здесь есть тоже такой нюанс, он подается после оформления приказа. Но это общий срок, общий порядок. Мы знаем, что СЗВТД об увольнении подается не позднее следующего рабочего дня, после дня издания приказа об увольнении. А приказ об увольнении издается до фактического увольнения. То есть фактический день увольнения – это последний день отпуска, а юридически приказ сдается еще до ухода в отпуск. И возникает ситуация, когда СЗВТД подается как бы заранее. Однако в этом случае отчет принимается, поскольку это считается нормальной законной ситуацией. Но может сформироваться, если вы подаете в электронном виде, может сформироваться протокол специальный. Если приказ об увольнении датирован раньше фактического дня увольнения, то при сдаче СЗВТД Формируется положительный протокол о том, что отчет принят, и указывается код предупреждения. Это не код ошибки, а просто код предупреждения. Дата мероприятия не может быть позже текущей даты. Дата мероприятия не может быть позже даты заполнения. Это означает, что отчет принят, но, возможно, потребуется представить разъяснения. Если они пенсионному фонду понадобятся, то работодатель... Их должен будет предоставить, почему у него такая ситуация сложилась и почему дата приказа и дата фактического дня увольнения различаются. Это касается отчета в электронной форме. Если вы подаете его письменно по почте на бумаге, то, конечно, никакой протокол вам сразу не приходит, но позже может прийти. Который тоже может потребовать разъяснить Это... Все вопросы, которые я сегодня хотела с вами осветить. Надеюсь, информация была для вас интересной и полезной. До свидания и до новых встреч.